Здорово. Ну... Как ты, наверняка ты уже миллион раз слышал такое выражение, как «черная пятница». Каждый год на протяжении всего ноября чуть ли не все каналы по телевидению, чуть ли не все сайты на просторах интернета, различные маркетплейсы и другие торговые площадки пестрят об одном и том же, а конкретно о глобальных распродажах и масштабных скидках чуть ли не на все товары. Естественно, данное событие не обходит стороной и такой проект, как Барви ХРП. Сегодня мы с тобой поговорим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 одного меня, наверняка у многих, заложилась конкретно именно эта дата, то, что «Черная пятница» должна проходить почему-то именно 11 числа 11 месяца каждого года. Ведь довольно огромное количество различных торговых площадок и маркетплейсов по типу Ozone, Wildberries, AliExpress и все им устраивают такие масштабные распродажи именно 11 ноября каждого года, они схватились конкретно за подобную красивую дату. Но я был сам лично крайне удивлен, когда узнал, когда на самом деле официально проходит черная пятница по всему миру немного погуглив мы с тобой сразу же узнаем то что черная пятница по всему миру официально проходит 25 ноября и довольно многие магазины также устраивают все эти масштабные распродажи примерно за несколько дней а то есть за неделю до самой черной пятницы до 25 числа К примеру у нас в россии в этом году все эти черные пятницы официально стартуют и проходят с 21 до 25 ноября то есть вся следующая неделя будет как раз таки недели черных пятниц естественно я обратился с данным вопросом к пиар-менеджеру проекта barbih РП. мы тогда довольно долго спорили когда на самом деле проходит черная пятница ведь уже все вокруг ее запустили еще 11 числа и данный вопрос заставил сомниться не только меня но в итоге мы пришли к общему знаменателю то что да однозначно черная пятница будет но будет она своевременно и ближе естественно к тому самому заветному 25 числу а это означает только одно, что уже в ближайшем будущем, в скором времени, нас с тобой ожидает на всех серверах варвихи РП масштабные скидки в автосалонах, в магазинах одежды и магазинах аксессуаров, а следовательно и пополнение данных магазинов. Если ты уже давненько хотел себе приобрести какой-нибудь крутой редкий аксессуар, но он к сожалению закончился в магазине на твоем сервере, то я думаю в этот раз его скорее всего пополнят, мало того, еще и выкатят какую-нибудь приятную скидку на данный акс, соответственно, у тебя появится возможность приобрести себе что-нибудь такое, что ты давно хотел или мечтал об этом по довольно приятной цене. Также это касается и тех людей, которые любят подзаработать на всем, на чем только можно это сделать. Да-да, я говорю про тех самых перекупов и барык с бу рынка. Ведь масштабные скидки подразумевают всегда собой, во-первых, огромные очереди в каждом из автосалонов и возможность урвать себе какой-нибудь автомобиль по очень хорошей скидке, а порой даже за полцены, то есть за ту сумму, за которую ты можешь слить сразу же новую тачку в Гос и отбить все деньги, которые ты на нее потратил. Естественно, никто никогда этого делать не будет. Он просто-напросто сразу же двинется на этом новом автомобиле без пробега на боу-рынок, где сможет его перепродать по довольно неплохому прайсу. Как это в принципе делал когда-то я в своем пути бомжа и показывал тебе на своем личном примере, как можно можно неплохо так подзаработать пол полмульта, а то и больше буквально за 5-10 минут. Но помню, что количество данных товаров неважно, будь то автомобили, скины или аксессуары, будет естественно ограничено. Поэтому в данном случае вступает такое правило: как кто успел, тот и съел. Самое главное оказаться на данных распродажах одним из первым и успеть урвать реально крутые товары по реально крутым скидкам А точные дате и точном времени проведения данных масштабных скидок на всех серверах, скорее всего разработчики оповестят нас с тобой в официальной группе ВК или на официальном своем телеграм канале. И я вангую, что скорее всего это произойдет именно в следующую пятницу, конкретно 25 ноября, но возможно чуть раньше, а возможно чуть позже. Так что у тебя есть примерно неделя на то, чтобы подкопить как можно больше деньжа на свою заветную мечту, ну или на то, чтобы удвоить свои доходы. Как только у меня появится еще хоть какая-нибудь информация касаемо скидок на проекте, я сразу же тебя оповещу. Удачной тебе недели черных пятниц. Пока!